и наша запись была как бы произведена записано все так как оставил на полминуты и, и запись у нас получилась И вот второй дубль у нас. Первый день, который мы испортили. Сегодня немножко подправим ситуацию. И вот так работает Галсайн. И я поставил камеру, включил режим Галсайн. И я отъехал на метров 50, это точно если больше, может. Включил восьмерку, группу глупошку по пульту и приехал сюда и только потом включил запись на на девятке функция отличная правда камера работает постоянно и постоянно по круговой снимает данное время я поставил 30 секунд так как мне надо отъехать мне надо приехать и чтобы все потом подрезать по под все было нормально. Камера тоже в режиме галсайна работает и с телефоном вместе по GoPro-аппликации, так как GoPro-аппликация может, как говорится, нажать на этот запись по по телефону, но в таком случае, когда камера включена в галсайн этот режим вы не можете видеть картинки экран серый и пишется что слишком большой там большой напряг процессора и в таком случае вы можете только поставить старт и стоп записи вот такое прогайл сайн так что если вы поставите камеру где-нибудь незаметном месте и хотите как бы включать по телефону и смотреть заодно что происходит здесь это вам не получится здесь все серое только кнопка записи и и без live view это все происходит вот так и теперь попробуем сделать еще раз тест Стабилизация обеих камер, камеры э, теперь записывают на 4К 50 кадров в секунду и проедемся по горкам, э, стабилизацию проверим. получилось, еще раз отъедем Так вот такие прыжки получились и теперь поставим обе камеры на руль еще на руле попробуем на руле будет тряска побольше будет небо земля постоянно меняться так что попробуем такой еще у нас тест без пощады нету такого чтобы как-нибудь может покрасивее сделать, чтобы пройдет. Надо знать так, как как эти камеры снимают наяву. Так, поставим камеры на руль. Не знаю, выдержит ли это. Это ерунда вся конструкция. Но, как вы помните, с предыдущего теста камеры шатаются. И теперь они будут шататься только только так теперь поставим буст девятый Гупро буст мод не поддерживается ну хорошо тогда все равно посмотрим насколько этот буст мод работает на хорошо или плохо на девятке и насколько Хорошо или плохо работает HyperSmooth 2. Да, мотор... Э, в таких случаях очень помогает, даже не знаю когда камеры э, загнулись, еще раз проверим. Не знаю, но где-то я потерял телефон. Будем искать. а не потерял. Телефон в кармане. Фу, спасибо. Спасибо часам. Они их вызвали. Фу. Все. Нашел я тебя, друг. И теперь 4К 50 кадров в секунду. HyperSmooth 2. HyperSmooth 3. Ну и здесь рокстеди, это как дополнение. Тут ничего не меняется, только рокстеди. Так что пробуем дальше. Посмотрите, как на асфальте шатаются камеры. Так что туким по кочкам, это вообще не, не мед. И погнали. Генсайд включен на 30 секунд, и я теперь нажимаю на кнопку записи. Выключаю генсайд, точнее запись выключаю. Должен быть непрерывный кадр, так как я выключил на 10 секунд где-то съемку и опять включил. Должно получиться, что кадры непрерывные. Внизу напишу на самом деле, как, как было или все окей, или прервался. Еще раз разговариваю во время выключенного инсайда это значит камера должна записывать звук в память и включу и вот теперь что не попало в прошлое видео это 5к 25 кадров в секунду и вот полюбуйтесь здесь по правой стороне бассейн олимпийский точнее олимпийский бассейн он как-то называется Aquatic Парк. и вот тут прямо там вдалеке самое низкое знание вдалеке видно это будет шоппинг-центр где я когда-то, два года назад делал первый обзорчик, такой не обзорчик а тест в шоппинг-центре это Stratford uh, West Stratford Копинг-центр И вот так мы теперь поедем сюда с горизонтом выпрямленным. культурный город, очень много людей живут со всего мира, много с востока, много с Азии. Много с Африки Будет отлично, так как я на велосипеде Камера на плече Земля все ровная Идеально Так что Тут стабилизации И не пахнет Ветерок дует стадион Лондон 2012 Сегодня красивый день Вчера очень-очень холодно было Так не стал снимать Не знаю, как герцовка будет этого экрана Но у меня стоит 25 кадров в секунду Вот так вот несколько слов о самой камере камера понравилась это переднее стекло я уже поцарапал когда поцарапал даже не знаю это все произошло в этом кейсе что-то прислонилось к нему стекло мягкое так что сразу заказывайте защитную пленочку там есть, я уже заказал, стоит 5 или 6 фунтов, Так что сразу заказывайте, так как, э, говорю, стекло мягкое, и чтобы не было потом проблем, чтобы не знали, что, что никто не сказал. У меня на 8 GoPro тоже наклеены эти стекла, что здесь на экранчике, что здесь на экранчике, и никакого дискомфорта я не чувствую. GoPro 8 отзывается на э, прикасание пальцем даже лучше, чем э, GoPro 9 без без всяких защитных стекол так вот стекло сразу заказывайте как говорю попробую если получится в кадре поймать вот здесь сверху вниз больше к этой стороне идет вот коцка такая я попробую вот так камеру покрутить вы наверное видите э -э мелочь но как говорится неприятная и еще функции halsein функция понравилась Камера работает постоянно, батарейка разряжается постоянно. Это по круговой записывает, запись делает, как я уже говорил раньше. Но вы только выбираете файл нажатием записи, файл тот, который вам нужно. Было бы то же самое, что вы снимаете постоянно по круговой и потом дома вырезаете. А здесь камера это делает за вас. Так что функция удобная, но зараза коварная. Батарейка разряжается, наверное, почти так же, как и при полной съемке. Я вчера тестил, подключил Powerbank, включил HeilSign этот мод. И камера была разряжена где-то на 46%. Во время этого галсайна э, батарейка не заряжается, просто она э, держится в том же, на том же уровне, что и, что и я подключил эту э, зарядку, зарядное устройство. Просто э, проценты держатся на таком же уровне. Но когда экран за, заснул через минуту, и э, камера... Где-то не трогал я ее. Где-то через 15 минут камера зарядилась до 54%. Так очень-очень медленно, но все-таки э, как-то как камера, э, батарея заряжается. Но, говорю, это не, не видно так наяву, чтобы чтобы горело какой-нибудь э, значок, что идет зарядка, что нет. Просто просто камера очень-очень медленно э, берет этот э, зарядку. Ну и, ребята, если еще есть какие-то вопросы по этой камере, может, э, как говорится, может мне что-то не э, что актуально, может для вас что-то актуальнее, э, пишите в комментариях, задавайте вопросы, делитесь видео э, в соцсетях, э, я это приветствую. И если уже, ребята, досмотрели до этого места, и видео было полезное, не поленитесь, поставьте за проделанную работу лайк. Это вам ничего не стоит, а мне будет приятно. Видео может чуть-чуть подвинется по лестнице, чуть вверх. И не забудьте подписаться, я прошу вас тоже, не забудьте подписаться на канал. Но я буду стараться делать другие тесты, другие видео по возможности и делиться с вами своим как бы непревзятым мнением, мне эти камеры никто не засылает, я их покупаю за свои, так что я могу о них говорить то, что я хочу и я всегда стараюсь говорить более э, в худшую сторону, чем в лучшую. И еще об GoPro 9 камера понравилась мне, э, тачскрин не очень, но в основном Камера рабочая лошадка и э, можно, можно ее покупать, если, конечно, разрешает вам финансы. Итак, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. И, как говорил, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропустить следующие обзоры, следующие видео. А я с вами на сегодня прощаюсь. С вами был Саулюс. И до следующих встреч. Чао, пока.